Всем привет, ребят! Меня зовут Павел. Я военный. Красивый, здоровенный. Да, так так точно. А, вот, а мы сейчас в Москве, смотрите, Парь Горького, тут вообще реально прям просто невъебенно. Пошел на тренинг к Вове Шам Шурину, давно очень хотел, ну, видел видос, какие-то подходы, смотрел, читал книжку, вот. Все не срасталось, именно выехать, посмотреть его вживую. Сравнивал ну, с другими, как бы тоже пикаперами, которые вот. Ну, что снимают там? Ну, у них все фигня. То есть, ну, Вова реально лучший. Вот, наконец, моя мечта сбылась. То есть, мечты сбываются, если очень захотите. Я два года не мог добраться. В отношении к женщине, ну, стал себя чувствовать более уверенно. То есть, раньше даже не мог подойти на улицу. Но мне стремно было. То есть, сейчас, себя разогнав, я могу ну, практически к любой девушке подойти. То есть, как минимум пообщаться. Поэтому, ребят, если какие-то что-то хотите себя изменить в жизни, возможно, через именно отношения с женщинами, у вас это получится. Поэтому, если вы думаете идти, не идти на тренинг, то однозначно идите, это вас изменит в лучшую сторону. Ребят, всем спасибо, пока!